Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. С вами Михаил Прошун. Сегодня я хочу вас пригласить в свою команду Rocketon. Много я рассказывать не буду. Просто под этим видео будет моя подписная страница, на которую вы перейдете и можете посмотреть, что это такое и стоит ли вам участвовать. Если вы решите участвовать, то вы, когда просмотрите все ролики, Просто здесь нажмете регистрация и зарегистрируйтесь под меня. И у меня будет партнер. А на этом у меня все. До свидания, до новых встреч.